Всем привет! На YouTube-канале Тины Кароль вышел новый ролик стримин сервиса Тина Кароль Patreon. Певица ответила на провокационные вопросы в рубрике «Было не было». Удивительно, но певица призналась, что она забывает слова своих песен на сцене. Я очень боюсь забыть слова, но это случается со мной постоянно. Не знаю, как с этим бороться. Могу 10 лет петь песню и все равно забыть. Из гастрономических пристрастий Тина рассказала, что любит есть сладкое сразу после того, как ела соленое. Это же прекрасно, соленая карамель. Чтобы ответить на провокационный вопрос, крутила ли певица роман сразу с двумя, у нее ушло пять секунд раздумий, после чего Тина со смехом уточнила. А если они посмотрят? Признаюсь, было. Мы также все узнали, планирует ли Тина Кары переехать в другую страну. Я периодически думаю об этом. Я люблю выезжать, менять ландшафт, экстремально путешествовать. Конечно, иногда я задумываюсь о переезде, поведала Тина Каррель.